Сегодня хочу записать бэкстейшн интервью. Интервью начнется через пару часов. И мысль об этом появилась буквально вчера, когда я прочитал комментарий от человека под ником Green Day. Он просит рассказать, какую аппаратуру я использую в своих съемках. На что снимаю, какой свет использую, какой звук. И, возможно, да, я бы хотел сделать об этом целое большое видео. Если кому-то еще будет интересно, списни в комментариях, я обязательно запишу. А, но сегодня я просто расскажу, вернее, покажу сам технический процесс. Итак, что тебе нужно для того, чтобы... Снимать интервью, ну логично, что тебе нужна камера, да? Тебе нужна камера, и я снимаю на Panasonic GH5 Я, да, все считаю, что это одна из лучших камер в 2020 году И пока менять я ее не собираюсь Также с собой возьму вот этот штатив, на который я поставлю камеру Но эту голову я не буду использовать, потому что она не вращается по горизонтальной оси Она от монопода и она делает вот только вертикальный наклон. Так что голову я поменяю. Штатив шел без нее. Возьму свой гигантский свет. Это у нас Cell 150 Bodex. Хороший моноблок. Всем рекомендую. Это аналог Apoch 120D, если не ошибаюсь. Звук у меня пишется на рекордер. Zoom H5. Хороший рекордер. Просто в использовании. Как бы В него у меня включена петличка, э, петлички у меня рот, Wireless Go, э, очень удобные петли, э, Wi-Fi, но есть свои косяки. Также свою возьму 7-дюймовый монитор FeelWord. Все это я сложу вот в этот рюкзак. Это, кстати, Olympus 714, очень широкий объектив. И очень дорогой. Такой есть специальный ящик со всякими принадлежностями, со всякими кабелями. Вот тейп, его тоже можно взять с собой. Он иногда пригодится для того, чтобы прикручивать какие-то ну, шнуры к полу. У меня есть такая отдельная сумка для монитора. Сюда я складываю монитор, батарейку от него. Вот такой кабель с AliExpress, это HDMI. Его особенность в том, что у него вот такая загогульная буквой и очень удобно в камеру вот так воткнуть, и не будет торчать. Крепеж от монитора. ну с собой вот такую треногу, для того, чтобы поставить на нее рекордер, чтобы он так колхозно не валял. Свежих батареек для рекордера, которую я по-любому заменю перед тем, как начну интервьюировать. И свет чуть-чуть побольше. Это Young no 300. Я думаю, что он мне тоже сгодится. И для того, чтобы подсветить, может быть, какой-то бэкграунд или какой-то создать интересный свет, я еще возьму эти гелевые фильтры, я положу в сумку. Обязательно бери с собой на интервью наушники. Любые наушники подойдут для того, чтобы контролировать звук, который ты записываешь. Иначе можно думать, что ты записываешь звук, а на самом деле звук не записывается. Села батарейка в рекордере или еще какой-то косяк, шнур отошел, а ты это не проконтролировал. И все. Алло. Чувак, Дима Еду за тобой. Короче, немного про интервью, которое сегодня будет. И что нужно знать перед началом интервью. Я, честно, не профессионал, я интервью снимал. Ну, несколько раз, короче, снимал я интервью. Снимал одно большое с выставлением света там всякого интересного и все такое и много снимал таких мелких в большом было получается интервьюер и, интервьюеры, и мы короче было два человека раздавал вопросы который отвечал на них но все остальные у меня как правило я сижу за камерой и интервьюирую человека респондента говорящую голову называй как хочешь вот сегодня будет такая же история абсолютно. Будет сегодня три человека. Я очень хочу отснять их в разных локациях. Того помещения, в котором мы будем, ну как минимум в разных углах и с разным светом. Я не знаю сложности в том, что я там никогда не был. А вообще, по-хорошему, перед съемкой нужно приехать на локацию. Примерно понять, где ты посадишь своего респондента, как ты поставишь свет. Какое фокусное расстояние тебе для этого нужно Ну и вообще понимать, что там Сегодня у нас все спонтанно а, Сегодня снимаем по-партизански, как завещал Ларин Леп, я и Дмитрий, и Дмитрий. Вот. В таких мобильных партизанских условиях мы и делаем все наши работы Приезжаешь и снимаешь, как партизан Речь пойдет о лавинах О лавинах на Камчатке Сейчас уже подъезжаю за Ромой, Рома гид, помимо того что он гид он еще лыжник, помимо того что он лыжник он еще лавинщик. помимо того что он лавинщик, он э, с красной поляны и работал в красной поляне, а вот как раз и он. Здорово чувак, руки возьмешь? Как дела? Да нормально. А там что, есть тогда? Нет. Че? В смысле, я здесь впервые? Реально впервые. Серьезно. Офигеть вообще! Можно танцевать! Начнем отсюда. Короче, пойдем на локацию. Нужно сперва посмотреть, где ты посадишь первого человека. Здесь да, сказалось довольно просторно, поэтому проблем с этим не будет. А, ну, первого, я думаю, просто посажу вот здесь. Сейчас принесу сюда фонарь. И тупо фонарем его отсвечу. Второго, я думаю, посадить сюда на вот эти диваны перед столом. Ну а третьего снять в другой комнате. И тоже там, там даже гораздо светлее, чем здесь. Если на всякий случай, наверное, можно будет поднять вот эти шторки. Brownstone buildings with the kids <laughs> on the floor <laughs> on the walls for the <laughs> ones that we lost Or on the corner, let me see what's in store subway stations with the maps in the cars summer cookouts uncle got the sandals on statue of liberty we holding up the torch if they ask where i'm from tell them this is new york i look around as i'm viewing the city skyscrapers and bridges bright lights fast life manhattan living Cross over downtown welcome to the concrete the nets to barclays the mets to yankees Ooh, In yellow taxis right. And while my fitted with some butters We heard savvy When tight <laughs> jeans was baggy From JFK to LaGuardia City that never sleeps insomnia Homer Junior Mafia right. Worth Playground parks with the trees and the cars Roundstone buildings with the kids on the porch Сейчас, короче, перейдем к основным вопросам. Ты на мой вопрос, как бы продолжай его, э, ну, своим, типа, ответом продолжай мой вопрос. Например, я тебя спрашиваю, типа, как вести себя, там, когда под тобой поплыть снег. И ты отвечаешь, когда под тобой, там, поплыть снег, там, ну, Я понял, окей. Соответственно, крики, паника вам точно не помогут, потому что э, если будете кричать, если будете паниковать, учащается дыхание, и, в общем-то, кислород будет заканчиваться быстрее. Рвань, важно. Любая, любая марка, любой ловинный рюкзак. Лыжник, в принципе, у него могут выжать стягиваться, в принципе... Последний, очень серьезный вопрос, что лучше Тупак или Сайперс Хилл? Сайпер -хил, конечно. Так, ну все, снял ребят, все прошло хорошо. Все прошло... А, камера Все, снял пацанов, все прошло хорошо. Теперь осталось скинуть материал на комп. Я это делаю сразу же после съемки. Сразу же смотрю, что у меня, где косяки. Но в этот раз все прошло нормально. Никто не затупил. Я не вытащил флешку. Раньше времени не села батарейка. Не звонил телефон. Было три интервью. Три человека, которые рассказывали. Все хорошо подготовились. Всех, ну, как мне показалось, хорошо получалось говорить. И сейчас осталось все это смонтировать. Но это уже будет, скорее всего, другое видео. На этом все. Пока.